Тот телефонный разговор сам по себе был странен, созвонились как-то вдруг еврей и мусульманин, или по заказу синагоги и мечети созвонились как-то вдруг две эти нейросети. Может, были трезвые, а может, под парами. Созвонились и давай кого-то крыть хуями. Хорошо, что разговор тот не слыхали дети. Откуда эти словеса знают нейросети? Разговор народов тех недружественен часто. А тут спокойно говорили. Но про петерастов, про гандонов, мудаков, тварей и блядей. В общем, исключительно про плохих людей. Выражения звучали очень колоритные. Чай не просто пиздоболый, все-таки элитные. Один большой продюсер, жена его певица. Другой, наверное, тоже. Нехай, как говорится. Страстным вышел разговор между новыми князьями. Матерились сильно, но разошлись друзьями. Видимо, сближает беседа про блядей. Один пусть мусульманин, другой пусть иудей. А бляди, ну так что ж, у них такая служба, зато, гляди, какая завязалась дружба. Правда, от таких блядей в стране большое горе. Кроме мата, правильно. Все было в разговоре. Монетизации отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизит для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.